Да горят костры осенние, след проложит холода. Что мне будет утешением? Неболь, черная слюда, В югель, мглистые причитание, в белом саване земля. В чем искать спасение, стану я, если стынь лишь дни сулят? Отыщу в душе наивная сокровенный уголок и согреет в стужу зимнюю слово жаркий уголек тот, что трепетно и бережно годы долгие храню слово пылкое и нежное твое тихое люблю